Вот они, красавцы. Не лоси, да, ворон? Какие-то маленькие. Кто-то маленький, скажи. Далеко до них. Все, убежали. Шесть штук их, в общем, там было. Кабанов тут Большое, видимо, количество Что, Ворон, скажешь? Пахнет тоже свежим кабаном И туда есть следы, и туда есть следы Нам-то куда-то надо туда заворачивать Сейчас мы проедем еще чуть-чуть, и будем отворачивать. Вот они пойдут влево, а мы пойдем прямо и направо. Вот так вот тут. Лосик, нас увидал только что, я с ворона слез, ворон-то его уже давно увидел. Ворону уже не до Он на него поглядел, поглядел начал травку есть. Ой, шел веточки грыз. Убежит не убежит поближе бы подойти рога почетче разглядеть метров 250 до него вот так вот еще показалось сначала что что-то черное дальше поехал а он идет сам по себе Слава, видимо. К нам повернулся. Сейчас вот он все свои дела сделает. И пойдет к нам, наверное. Ветер боковой. Слева направо дует. Почуить, он нас еще не почуял. Ворон не пинай. Этот стоит ему. Есть охота. А этот идет начинает психовать, наверное. Уши еще не прижало, так пока так идет. Знакомиться, наверное. Пройдет, станет, посмотрит, еще идет, пройдет. Камера не работает. Начинаю приближать, палец отпускаю, и она удаляет сама. Сейчас мы еще с вороном движение поделаем. Он пытается нас из-под ветра обойти. Хитрый какой. А мы хитрее, мы его сейчас тоже будем выманивать. О, прямо он нами вообще заинтересовался. Что скажет за фигня? Рыжая кобыла, раз врагов нет. Кажется, начинает что-то психовать, башкой машет. Он уже не первый раз так сделал. Ида, Ворон, Ворон, ида, ида, ида. Ворон-то у мне так не любит ходить, чтобы я сзади него был. Кого делать? Не знает, ось этот, в общем, стоит. О! Сейчас пока стоит, движения никаких не делает, замер в одной паре, мы уже тут кругами метров 30 находили, в одну сторону, в другую. А ветер крутить начинает, ну слева направо, сейчас мне кажется вообще мне правое уже ухо дует. Сейчас поворачивается, как будто прям на него на ося, вот в правую руку пробуем в общем потихоньку сблизиться сейчас все равно вроде он уже в такие задумки мне кажется у него бежать Ветер все-таки дунул на него. уже не вижу то ли выскочит выскочит на поле то ли нет